И всем привет, меня с Макс Рицком. Ну давайте за фил сыграем. Вау, друзья, кто-нибудь кинул заявочку. Ладно. вон еще смотрите, давайте немский последний раз. Э, подождите, я английский, французский, итальянский выбрал. И вот он. Кстати, переместили, да? как нему там разговаривать. Mein Vater ist ein Detektiv. Ah. Detektiv? Ja. Spielt er etwa das mit den sieben, wo man sieben Gäste sind und zwei Keller und ein Detektiv? Nein, Später ein Escher-Detektiv. Ja. Er ja. der, der, so. der, der ist ein, so. ein ötlicher Gänz. Moment mal. Also, also ich kenne auch, Mike. О май гад, блин, наконец-то, друзья, прям бабах, сразу в игру. Так, а давайте-ка я сделаю обманный маневр, вдруг сработает. Бам, сделаем. Тузосную поставим. Сколько там, а, один убийца? Хе, ты реально классно, один убийца. Так, подожди, саботаж можно всем допустить. Кстати, могу еще квест выполнять. Восстановите разговаривающую фото. Прикиньте, так можно. Хорошо, хорошо, подожди. Давайте тут установим. Эм, вырезать. Подожди вырезать по шапшую карточку. Tich, tich, tich. Das ist nicht manuellt. Wer ist? Okay, Wer ist? okay, jetzt mal ein Wort. Wer hat die Leiche gefunden? Ich glaube, ich glaube, ich bin Olli. Ich glaube, ich bin Olli, Olli. Nee, vielleicht ist es auch nicht Olli. Vielleicht ist es Phil. Vielleicht Öste ist es Phil. Erst einmal komm mal. Erst einmal und dann Phil, okay? Okay, dann nehme ich auch Olli. Окей, Оли. Ира, Окей. Оли, яман, Оли, не? Я в шоке. Так, мы должны быть скрытыми. Я не знаю, чем заняться даже. Так, ну и можно выйти на улицу, в принципе. Что там у нас уже? Обмануть как-то. Так, давай тогда тут выполним. И активировать. Все, друзья, я активировал. Так, теперь они все сейчас будут что-то делать. Так, наверное, я пойду сюда вот. Не знаю, чем они будут заниматься, но в принципе... Отличная идея. Вау, сколько их тут, слышите. Так, давайте сначала с начала. С барондуком разберёмся. А мне интересно, как они узнали? Бетси сказал слова, это невозможно, ну, наверное И не сделали после смерти можно разговаривать Когда убивал Бетси, они не могли разговаривать ну ладно, вышло. Ну что ж, наверное, всем удачи, пока потому что капец. Получили запрос на дружку от Оли. Это капец, это жизнь какая-то. Давай еще одну катку или... выйдем. Ой, -мо! Ну вроде бы хватит. Давай посмотрим. Так вот что такое? Новый уровень. Сколько мы запин, Давай последний игру сыграем. все в принципе. Я вот в шоке, блин. Ну прикиньте, с этими прикольно играть. Они очень ничего не понимают. Можно разговаривать, не молчать. Вот блин. Я обычный житель. Ну что ж, тогда нужно кого-то подозревать, блин. А, чем заниматься? Ну хотел быть убийцей снова, блин, ну, вот ты разработчики. Когда они меня разблокируются, кстати, очень интересно. Между, между, между. Не разблокируют двойные, да? Точно. Все камеру, посмотрим. Почему чё мы будем была классная идея. не, не а кто грузик стал? про эту данную игру мне очень интересно. особняк. Я просто, принес, на Вроде, новые. они очень массово начинают ролики снимать, были нужно их догнать. Окей, давайте догоним. все больше роликов с меня. возможно я буду там в другом месте, поэтому ставьте лайки, обязательно в на канал. Интересно, кто же это у нас? Убийцы... Почему все говорят? А? Фил Фил Фил Фил Ага... Я тоже могу сказать Фил Фил Фил Фил Фил Вообще легко С немцами да, общаться Кто-то вдруг вас обманит Может вообще Фил? Дона заглушило. Ты че лен Дона делаешь, а? Дона заглушило. Ну все, да, тебе Кердек жди. Голосовой голосу за тебя дальше, Просто не, потому что нет смысла играть в принципе с этими блин. Все Дона, Дона виновата, Дона виновата. Так по любому это Дон не изглушило. И Брундоук еще бей, все для. Дона, вы опасны, я понял. так быстро uh -huh. добавим бойцы дону и с ним поиграем жестко будем дразнить да. <плодиспрофили> все удачи пока